Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Рак на декабрь 2020 года. Это видео поможет вам ориентироваться в астрологических тенденциях, а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем. И начнем мы наш разговор с планеты Марс. В прошлом месяце Марс менял направление своего движения и, по сути, весь месяц простоял в одних и тех же градусах, то есть его скорость была минимальной. В декабре месяце Марс начинает постепенно, постепенно разгоняться, и это, конечно, хорошая новость, так как наши дела будут тоже идти вперед. Марс находится полгода в вашем десятом секторе, поэтому с одной стороны, вы могли начать мыслить глобально в этом полугодии, но с другой стороны были факторы, которые постоянно вас сдерживали и заставляли почувствовать откат назад. Поэтому с движением Марса вперед все-таки то все, что вы еще начали летом планировать, вы сможете удачным образом очень быстро осуществлять и реализовывать. По 14 декабря будет открыт коридор затмений на вашей оси 12-6 дом. Поэтому первая половина декабря будет также связана с поиском баланса между работой и отдыхом, между Заботой о своем организме и выполнением каких-то рутинных обязанностей. Поэтому в целом вам в первой половине декабря очень важно обращать внимание на свое самочувствие, высыпаться, не забывать питаться. Так как на самом деле вы можете почувствовать, что работы очень много, и все это нужно решать прямо сейчас, но тем не менее, это может подкосить ваше здоровье, поэтому старайтесь думать о себе в первую очередь. Со 2 по 20 число Меркурий планета, которая отвечает за коммуникацию, поездки, будет находиться в вашем секторе работы. Это еще одно подтверждение тому, что действительно все ваши мысли будут заняты рабочими вопросами. С другой стороны, это и благоприятный период для того, чтобы этим заниматься. Важно все планировать обдумывать и обсуждать с компетентными людьми решение важных вопросов. В начале месяца с 1 по 6 число Венера будет в аспекте к Нептуну и будет затронут ваш сектор любви и детей. Поэтому в некоторых раках в начале месяца могут быть романтические приключения, но также это может быть период, когда вы будете уделять время отдыху, и в то же время вы можете больше взаимодействовать с вашими детьми. В целом это такой период, когда ваши дети могут потребовать от вас больше внимания. 9 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну и будет затронут ваш сектор работы и здоровья. Этот день не подходит для того, чтобы проводить диагностику организма, а также решать важные рабочие вопросы, так как в целом данный аспект вносит путаницу в дела и неразбериху. С 10 по 15 число Венера будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону, это очень ответственный период и очевидно, что вы будете ощущать ответственность именно по теме взаимоотношений, так как затронут ваш пятый и седьмой сектор. В целом, это очень хорошее время для того, чтобы уделять внимание тем людям, которые вам дороги. Также могут решаться важные финансовые вопросы в этот период. 11-12 числа Солнце будет в соединении с Южным узлом и в хорошем аспекте к Марсу. В этот период вы можете почувствовать очень большое желание что-то делать, создавать. Это может быть даже начало чего-то нового на то, что давно планировалось и то, что уже давным-давно продумано. Затронут будет ваш сектор работы и сектор амбиций. Поэтому такое сочетание дает очень сильное желание реализовать свою идею, воплотить в жизнь замысел важный. 13 числа Меркурий будет делать квадрат к Нептуну. И этот день также может вносить некую неразбериху в общении, могут быть какие-то допущенные ошибки на работе. Поэтому будьте повнимательнее и старайтесь себя в этот день не нагружать большим количеством задач. 14 числа будет солнечное затмение в вашем секторе работы и здоровья. И это затмение будет в соединении с Меркурием. Поэтому вы будете мыслями всеми находиться в работе. Это период, когда вы можете организовывать какой-то рабочий процесс. Меркурий говорит о том, что вам нужно будет думать за троих, обдумывать э, стратегию. Это хорошее время для того, чтобы действительно организовать рабочий процесс, для того, чтобы запустить какой-то процесс. Это очень хорошее время для того, чтобы качественно обследовать свой организм и разобраться с определенными состояниями вашего здоровья. Но в целом фокус внимания больше, конечно, будет идти на тему работы. Сразу после затмения 15 числа Меркурий будет в хорошем аспекте к Марсу, и это даст максимальный настрой двигаться вперед. Это аспект действия. Когда человек что-то задумает, он сразу стремится это воплотить, не откладывая на потом. В этот же день, 15 числа, Венера переходит в знак Стрелец, в ваш шестой дом. До конца года она будет находиться в этом знаке. И по сути, Венера дает возможность уже так более экологично э, по отношению к своему организму работать. Венера дает труд, который оплачивается хорошо, но в то же время человеку не приходится, э, скажем так, все силы отдавать одной лишь работе. Поэтому однозначно э, вторая половина месяца будет намного спокойнее и организованнее, чем первая. Обратите также внимание на 20 число. Солнце будет соединение с Меркурием в вашем секторе работы и здоровья. Этот день может принести важную новость, важный разговор. Это может быть интересное предложение, которое связано с работой. Это может быть важный диалог с человеком, который будет готов выполнить какую-то полезную для вас работу. 21 числа будет соединение Юпитера и Сатурна в вашем восьмом доме. Это очень значимое соединение, одно из самых значимых соединений всего 2020 года, несмотря на то, что в этом году была масса астрологических событий. Но все же именно это соединение это является началом цикла, нового цикла в плане социальной активности, в плане вашего развития в социуме. И данное соединение произойдет в вашем восьмом секторе, который отвечает за бизнес, крупные финансы, большие финансовые возможности. И поэтому, по сути, вы благодаря этому соединению входите в новый этап в вашей жизни, когда у вас появляется доступ к ресурсам и появляется ощущение, что вы можете больше, чем вы думали раньше. Восьмой сектор связан с бизнесом, с инвестициями, с банками, налоговыми. Это в целом сектор наследства, семейного бюджета. Иногда такое соединение говорит о том, что может быть финансовая удача у партнера по браку. Но в целом это может проиграться как в вашем гороскопе, так и в гороскопе ваших близких. Но однозначно данное соединение должно принести что-то очень хорошее в финансовом плане. 22 числа Уран соединится с Лилит в вашем 11 секторе. Это может быть неожиданная встреча с друзьями, незапланированная встреча с вашими единомышленниками или рабочим коллективом, но в целом вот это соединение урана и лилит будет давать спонтанность в не самом лучшем ее проявлении. Наоборот, может произойти какое-то неожиданное событие, то, на что вы не рассчитывали. Возможно, ваш друг покажет себя не в самом лучшем свете. В любом случае нужно быть повнимательнее вблизи этой даты и в дружеских отношениях старайтесь эмоции на второй план отодвигать. 23 числа Марс будет делать квадрат к Плутону. Это аспект повторяющийся, но последний. Перед этим квадратура Марса и Плутона была в середине августа, вблизи 10 октября, и вот это будет уже последний третий раз, поэтому вы можете что-то доделывать по данному аспекту. В целом квадратура Марса и Плутона говорит о том, что нужно что-то отвоевать, нужно сверхусилия приложить для того, чтобы получить желаемое, либо в каком-то конфликте нужно себя ярко проявить, чтобы получить желаемое. Поэтому если вы будете ощущать вызов, то нужно будет давать отпор для того, чтобы получить результат по данному аспекту. Либо же вы можете в конце года поднажать, для того, чтобы сделать запланированное, то, что вы в целом не совсем успеваете доделать. 25-28 числа Меркурий и Солнце будут в аспекте к хорошему Курану, и эти дни могут уже приятные неожиданности переносить. В целом в этот период времени Могут быть интересные встречи, но опять-таки лет еще далеко не убежит, поэтому нужно все равно стараться с холодной головой подходить к любым предложениям. 30 числа будет полнолуние в Раке в вашем знаке, и в день полнолуния Венера в вашем шестом доме соединится с южным узлом и будет делать квадратуру к Нептуну. Это говорит о том, что Полнолуние будет максимально эмоциональным для вас. И к тому же вы будете стремиться подвести итог, получить какой-то важный результат, поставить точку в каком-то вопросе. И может быть такое ощущение, что вы не до конца успеваете сделать все то, что хотите. Вот эта квадратура Венеры к Нептуну с шестого дома говорит о том, что может быть эффект разочарования по поводу того, что вы не сделали все то, что хотели. В целом подобные эмоции переживают все, плюс-минус, когда один год завершается и наступает следующий год. Мы склонны анализировать все то, что с нами произошло. Поэтому старайтесь все-таки вспоминать все лучшее, что было в этом году. И обязательно планируйте следующий 2021 год. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо за то, что смотрели мои ролики в 2020 году. И до встречи в новом 2021 году. Будем с вами на связи. Пока-пока.